И скачиваем любой приложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ системой, Star без ключ системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее, после того как скачали какой-то чит, в поиске пишем нужный нам режим. Сегодня я показываю скрипт на Anime Catching Simulator. Нажимаем поиск. И на данный момент пока что есть один скрипт.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 А дальше заходим в настройки, обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError, потому что если эта функция у вас не будет включена, он, скорее всего у вас скикнет с игры, и в игру вы сможете зайти только через час. Так что обязательно ее включаем. И также желательно использовать DLL от Cronel, потому что это самый нормальный DLL из всех здесь, которых есть. Вот. Также напомню, то что Cronel используется с ключ-системой. А дальше возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. Ключ я уже сегодня получал, меня просить не будет. Там, в принципе, сложного ничего в получении нету. У вас, короче, откроется окошко. В этом окошке будет ссылка. Сейчас, секунду, немножко зависло. Такое бывает иногда. Ждем просто. Вот, короче, там будет ссылка в этом окошке. Вы эту ссылку копируете, вставляете в браузер. Нужно будет чуть-чуть вниз сайта леснуть нажать на черную кнопку, пройти капчу, и так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы этот ключ скопируете, вставите в окошко, которое у вас открыто, нажмете Enter, и у вас произойдет инжект. Так, еще раз нажимаем Inject. Что-то какая-то ошибка вышла. Ничего страшного. Так, еще раз нажимаем и ждем. немножко подвисает, ну бывает такое. Так, опять что-то он грузит, думает странно. Ждем, короче. Ага, у меня вышло счета, окей. А, заново значит захожу. Все, вот он загрузился опять. Так, скрипт это тот. Да, это тот, который я скопировал. Окей. Так, проверяем. Все, здесь все отлично. И нажимаем опять inject. Вот, сейчас получилось, отлично. Uh, ну вот, как видите, такое иногда бывает. Так что ничего страшного, не переживайте. Если что, просто... Заново чит откройте, и у вас получится заинжектиться. ну такое редко бывает. Вот у меня первый раз за год такое случилось. Так, ладно. А, значит, я заинжектился. А, нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, вот он появился. Отлично. А, функций, в принципе, немного. Да здесь много функций не нужно. А, самое главное, это здесь есть автофарм. А, то есть, включаем kill ауру. И включаем автофарм. А, как видите, скрипт за нас начинает автоматически кликать и также автоматически тпхаться к, перс... к персонажам. И тем самым мы их убиваем и лутаем, получается, с них деньги. И также параллельно прокачиваем себе урон. А, также можно нажимать на кэч, это чтобы получить, получается, маленького персонажа. Так, все, я нажал. Вот, как видите, я получил. И теперь он, короче, вместе со мной будет бегать. Только для чего они нужны, я, конечно же, не знаю. Но, скорее всего, они какой-то буст, я думаю, дают. То есть, когда мы убиваем, короче, вот этих вот а, мобов, которые здесь у нас на карте есть, а, мы нажимаем на кэч и получаем вот этого маленького персонажа. Так, ну вот этого мы долго будем дамажить? Окей, давайте отключим. А, значит, следующая функция это... Анти идол, честно, не знаю для чего эта функция нужна, скорее всего это от какой-то, как сказать, ну защита, скорее всего, от чего-то, можно в принципе нажать, но ничего не происходит, как видите, но я думаю это от чего-то защищает, скорее всего, а также следующая функция hide -name Tag, то есть вот у меня сейчас мой никнейм написан, мы нажимаем и он пропадает, и ранг вместе с ним тоже пропадает. А дальше все что остается это получается скорость и прыжок а Давайте сделаем все на максимум То есть прыгаю я сейчас вот так и бегаю вот так спид тоже на максимум И включаем Apple Changes Так, скорость начала работать Окей, отлично Но прыжок как видите к сожалению не изменился Да, не изменился Получается только скорость добавилась, окей ну вот таким образом, короче, с помощью кил-ауры и автофарма а, фармите монетки. Собирайте вот этих персонажей маленьких. И открывайте яйца. К сожалению, здесь а, автооткрытия яиц нету. Я думаю, в скором времени добавится, но пока что, пока что нет, короче. Так, ну ладно, в принципе, выключаю. А, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал.